Всем привет! Значит, мы сейчас идем Санкт-Петербургский университет противопожарной службы. Там, значит, будет сегодня проходить гранд-финал по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях среди подразделений Федеральной противопожарной службы Петербурга Ленобл Кош Спас и какие-то спасательные формирования там. Значит будет выставка современной пожарной техники там вот значит iPhone стоят они походу еще будут плавать здесь вот водоемчик такие гоночные машинки есть, мероприятие серьезное значит образцы военной техники есть так что это это газ Тоже газ надо ну, полуторка так что здесь так ну да я не знаю днепр Скорее всего, днепр это так ну и т-34 есть Пожарный мотоцикл, метр с мотопомпой, вот это АПП, автомобиль первой помощи, автолестница, 17 метров она в высоту, а вот ТКХ ее, 51 так, 66-я. какая-то какой объем не знаю так. это фарка не знаю что это немецкая или американская это называется переднее расположение насосной установки Сос такой мудренный, двухступенчатый. Так это автобус какой-то. Нет, не автобус. Я не знаю, есть ли ты у него. Так, горько. Вот тоже. Так, вот, ура уже. И 2 наверное. Конная поводочка. Ну-то вот оперативная. Погода подкачала, но тем не менее, мы должны показать все свое мастерство. Значит, первое, на что обращаю внимание. У нас помимо самих соревнований будет обширная там культурная программа, будет в том числе дрифтеры, которые могут вас удивить. Соответственно, с самого начала открытия, открытие соревнований. Будет присутствовать председатель правительства комитета по законам законности правопорядка и безопасности, будет присутствовать заместитель председателя правительства Ленинградской области, а также два заместителя министра здесь будет, помимо руководства главного. Сейчас мы с вами. Проведем жеребьевку, и в жеребьевки те как, машины, которые будут самые последние, три, мы их выставляем на фонд у сцены. Три машины последние. На у сцены выставляются, как только гимн отыграет Российской Федерации и ведущий скажет, занять место в трибун, эти три машины оперативно должны оттуда уехать на старт, на конец самый. Значит, скорость этой жеребьевки машины, опять же, должны переставиться по автоматическому порядку, чтобы потом потом время не тратилось. Дальше, значит, э, стрейдрейсеры катаются. На трассу никто не выходит. Будьте осторожны, потому что скорость большая, и как бы, могут ну, просто-напросто сбить Так, значит, сейчас будет жеребьевка, команд. То есть, очередность проездов. Вот, сейчас пока посмотрим машины. Надо выбрать какие-то ракурсы интересные, чтобы было интересно смотреть. К сожалению, идет дождь. Будут капли на объективе. Это машина компании приоритет Из мяса. Ничего такая Так, это вот Ман. с половиной тонны так, помимо соревнований здесь будет проводиться культурная программа еще для зрителей, для участников будут дрифтеры из, будут картинги для взрослых и для детей потом выставка пожарной современной техники и ретро техники пожарной выставка военной техники немного, вездеходы тайфун, они будут там есть водоемчик они будут может быть катать даже вот картинг трасса вот эта трасса если будет старт потом машина преодолевает правый поворот по кругу выезжает с него, едет на круг левый с левого круга выезжает, едет на змейку Змейку передним ходом, потом змейку задним ходом. Так, параллельная парковка. Потом машины идут сюда. Вот водяная завеса будет. Все, значит, сейчас идем мы на старт. Скоро уже будет дан старт заездам. Значит, будет три заезда по три команды между заездами будет развлекательная программа. Девушки и 131 И вот он там старт. 15 машина стремительно вылетела со старта. что вы говорите, я на команде все-таки утруженных кнопки и стоп! 6 минут 36 секунд! Ровно! Молодцы ребята! Ну вот как-то так мы и работаем. Да? Можно, да? Да. Да. Давай. да, на холодный то не пойдет. Вот раньше мы грели. Какие-то с поляными лапами это гонки парни сейчас пацаны короче подцепляют двин линии на 77 К переносному лафетному стволу сбивают 4 мишени раз мишень Мишень так время четыре тридцать. Всё, 4 погнали сейчас финишная прямая скоростная и кнопка финиш целых сотых это предварительное время вот это гонки Сейчас раз напоминаю это был спавский Александр и евгений на парковку, дадим года. 5 секунд и 41 сотая и это предварительное время лафет короче самая самая такая Молодец, коварная штука получилась, что все много-много времени теряли именно на лафете Молодец. Отлично. Уважаемые друзья, участники и гости нашего финала соревнований по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях трасса 01, разрешите всех поздравить с состоящимся финалом соревнований по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях среди команд пожарно-спасательных подразделений Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И прежде чем перейти к церемонии награждения, мы бы хотели отметить участников вне конкурсной номинации и призами этих номинаций. Итак, первое, кого мы хотим поздравить, это приз зрительских симпатий. По голосованию онлайн на нашем страничке в Инстаграме, хэштег трасса 01. По количеству голосований награждается 5 ПСО, 36 я ПСО, 36-я пожарная часть. Выйдите, пожалуйста, сюда, представители, 36-й пожарной части под наши бурные аплодисменты. Спасибо. В номинации «За мастерские пройденные тренировки» вручается Главному управлению по Невскому району семейные билеты в театр-мастерская. Аплодисменты. Творческий подарок. В номинации «Экипаж-Вираж» за самый яркий и запоминающийся «Вираж» на трассе 01. Абонемент на катание в картин клубе награждается ОКПН Кировского района. Аплодисменты! А, Номинация за ощущение полного присутствия с экипажем во время прохождения трассы вручается пригласительный на спектакль в иммерсивный театр ОКПС Ладына Польского района. Номинации за самый экстремальный экипаж. Сертификаты на помощь на дороге от компании Лад вручается ОКП Сланцевского района. И номинации за цепку веру в победу. Сертификат на семейное посещение. Каладромы северная стена вручается ПСО Приморского района. И в номинации самый сплоченный экипаж, набор сувенирных ножей от Российского союза спасателей вручается ПСО Красносельского района. А теперь позвольте перейти к церемонии награждения, самой-самой нашей основной. Итак, по результатам заездов, с учетом общего времени 5 минут 58 секунд 85 сотых, за третье место занял экипаж команды управления по Выборгскому району, Главным управлением ЧС России по Санкт-Петербургу. Прошу подойти начальника Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Генерал-лейтенанта внутренней службы Аникина Алексея Геннадьевича. Аплодируем, аплодируем. Третье место подсчетное. Дипломы с сувенирными подарками награждения проводит начальник. Веноблпош-спас Акуленко Алексей Михайлович. Сертификатом от компании «Мадарам» на обеспечение пожарными сапогами личного состава отделения ограждения проводит генерал-майор запаса, руководитель проекта ПТК «Мадарам» Бирюков Алексей Сергеевич. Легендарный человек. А также набором автомобильного инструмента награждения проводит генеральный директор компании Элеон Шиваков Андрей Викторович. Давайте погромче поплодируем. Они достойны. Памятная фотография. Спасибо. Еще раз проводим их аплодисментами. Ниня, остаемся. Итак, еще раз аплодисменты. А теперь внимание. Второе место с учетом общего времени. Пять минут. 19 секунд 92 соток занял экипаж команды ПСО Московского района. Геральд директора санкт петербургского университета, председатель общего совета. Аплодисменты, друзья. Второе место. Упломы сувенирные подарки и проводит председатель комитета по вопросам законности правопорядка. Сертификатом от компании Мадерам на обеспечении пожарной сапогами личного состава караула. награждения проводит генерал-майор Запаса, руководитель проекта Мадерам Бирюков Алексей Сергеевич, а также набором автомобильного инструмента награждения проводит генеральный директор компании Эллиот Шматов Андрей Викторович. Итак, фотография. Спасибо. Еще раз аплодисменты. Второе место. А теперь внимание. Ваши бурные аплодисменты. И встречаем первое место с учетом общего времени. Пять минут. 5 секунд. 41 сотый. Занял экипаж команды управления по Московскому району. Главное удаление. МЧС России по Санкт-Петербургу. Команда награждается кубком и награждение проводит Стас-секретарь-заместитель министра МЧС России Серко Алексей Михайлович. Давайте еще раз погромче, первое место! Компании, пожары, сапога, проводит Деликорп, а также набор автомобильного инструмента генеральный директор компании Шумаков Андрей Викторович. И ММ-72 современная уже техника что-то а8 наверное 8? да и а8 8? так ну вот эта вот, вот, лестница магирус аел 42 На КАМАЗ делает ее компания витант где-то в москве у нее стационарно установленная спасательная люлька на конце лестницы АЛ-42, 42 метра в высоту, лестница поднимается. Так, ну это вот приоритетовская цистерна опять. Ман, это вот пилинг, цистерна. масса еще цистерна Это автолестница фирмы торжок автолестница ал 30 на шасси низкопрофильном камаз 4308 то есть габаритная высота у нее 33 метра 20 сантиметров примерно но лестница это старая В плане чего она На 131 такая установка стояла Сейчас только у нее система опор Сзади вот X-образная А-образные Вот такой вот низенький камазик Маленькая вообще она по высоте Это чтобы в гараж входило и в арки старых городов входила габаритная высота так скажем но клиренс у нее очень маленький буквально 20 сантиметров от земли у нее отсеки очень хорошо короче академика 600 сил так это это я не знаю что что за тачка я не в курсе так. Ну, это самый низкий таз какой может быть Пацаны его в третье место заняли. Какие вездеходы? Тогда назад уже? Это же типа шерф, который нет. Но это только внешнее сходство, а абсолютно другая. Размерами другой он. и Вообще полностью другой. По ходовке по, по всему. Тайфун, да, он называется? Да, тайфун он называется. Стоит японский дизель. С него идет кардан на ГП. ГП с фрикционами от военной техники от 71 газа. То есть, ну вот как раз она притормаживает нужные колеса. От, э, уже оттуда идет еще цепи на понижающие редуктора, которые, ну, колё... уже крутят колеса. Да? Колесные редуктора стоят еще, да? Но а они, они свои масляные ванни, они герметичные, они вечные, они, может, без обслуживания. А, понятно. Лев, закрывай! Держись тогда хотя бы вот, да, вот за эту прямо штуку, да. Лучше, конечно, а, ну ты уже на опыте, все я понял. Извини, что говорил. Все. все, готовы, Держимся. Спуск на воду будет веселенький, а потом будет. Можете открыть люк, можете открыть заднюю дверь спокойно. Люк, там вот эта штучка тут убегает. Такой задихот тайфон. Так, типа гребет винтами. Колеса стоят, потому что.. У него грибной винт? Нет? Колеса? Колеса у причем он может это... зимой провалиться под воду с льда И спокойно на лед забраться сам заехать, ну, У него не протектор ничего, такой да, серьезный да, да. да? Так, он без грибного винта, он просто колеса Протектором гребет идем внутрь. задержимся уже... да, держимся. Да. Пусть, Пусть поработает, сейчас заглушу сразу. Да. Глушит. Где делаете их? Здесь делают, в Питере, да? В а -а -а. Российский производитель. Она сертифицирована, ее можно поставить на учет и ГАИ, то есть тут, ну, все прям четенько, ну. А грузоподъемность какая? Слушайте, ну, 8 человек, в принципе, со скарпом. Ну, тон, и, и плывет, путь. да, все как-то? Да, пофигу ему. Единственное, что его бывает, ну, неправильно люди рассаживаются, кренят, ну, а, а так, ну, это фигня, все равно может Чуть-чуть машинка отдохнет, и еще будем катать. Такой вездеход, называется тайфон. Так, вот силовой агрегат у него Значит мероприятие подошло к концу Надеюсь вам понравилось Подписывайтесь на инстаграм Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Комментируйте обязательно Нравятся ли вам такие мероприятия Посещение музеев Соревнований Всем пока